Завтра говорят, типа, есть. мы будем уволены, а сегодня нас отвезут в ППД. Вот. Никто не согласен с их разговорами. Вот, мы все тут стоим уже. Мы сколько уже тут стоим? 3-4 дня мы тут стоим, пацаны? Чисто на солдарях. Нас просто пустили на пушечное мясо, вот. Вот, все ребята тут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 Мы приехали сюда в залив...